Блять, несу какую-то хуйту. Везде я, как Иви. Моу Да, я понял, понял. Здравствуйте, уважаемые. Ну что ж, очередной алкоблог на канале. Одинокий алкообзор. И скоро у нас уже будет 50. 50 алкообзоров уже совсем не за горой. Для этого не забываем, что нужно подписываться на канал. Ставьте лайк этому видео авансом, потому что я обещаю, будет интересно. И, -и, И поделитесь обязательно этим видео в комментариях. Тоже напишите свое мнение, какой хотите видеть следующий алкоблок. Ну, в общем, что ж я тут, давайте-ка посмотрим на обратную сторону Луны. Луна не меняется. Также не забываем, что нужно подписаться на все остальные мои соцсети. Facebook, Instagram, Twitter, Хрен по никуда натыкал. Ну, короче, в общем, подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех остальных. Там везде немножко по-разному, но все так же, везде интересно. Как и всегда, и везде. Я Джон Невский, ребятушки, переходите. подписались все нахуй на этот сайт. Быстро! Ну и только лишь благодаря подписке вашей, как всегда, гарантированно скучно. Не будет. Зуб даю. Поехали. Куда поедем, я не думаю. И тут понеслось. Ну что ж, дамы и господа, у нас сегодня на торчике Джин Роза Или ему. English Park Jeep Rose 40% крепости, 500 мл объема. Давайте-ка изучим бутылочку. Jeep English Park Rose Вода питьевая, исправленная, спирт теловые реклированы, ру и люкс из пищевого сырья, ароматный спирт, мажвеловой ягоды, сахар, сирот, ароматные спирты, свежих корот, плодов, лимона и лайма, ароматные спирты, кориандра, посевного кардамона, корня дягеля, корня имберия, корицы, тмина, пищевая добавка, краситель, пищевой, синтетический карбуазин. И как бы все по составу допускается наличие мутной капли исчезающей при сбавлении. ну, пока не видим. срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения. и переходим сразу быстренько к информации об изготовителе ООО Алкогольная Производственная Компания. место нахождения Россия, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Карла Либкнехера, дом 15 Массовая концентрация сахара 0,6 грамм на 100 сантиметров кубических Именно это и говорит нам о том, что, скорее всего, башка будет болеть Потому что именно от сахара и болит голова в алкогольных напитках только от сладкого Так вот, все по ГОСТу, да дорозливо -да, Указано на бутылке или колпачке, или контр или оборотной стороне этикетки или, или слишком много вариантов, но хвала Всевышнему Алкобогу 11 марта 2022 года она изготовлена все хорошо, довольно таки свежий продукт сейчас у нас, как все вы знаете, май, а может у вас уже июнь в общем съемки в мае 40 объем, крепость на 5 никакой информации о производителе больше нет то есть никакой сайт не указан никакой почты горячей линии, ничего такого нет в общем, тот еще квас отзыска присутствует Бутылочка довольно-таки стандартная, треугольной формы, для того, чтобы отбиваться от бандосов и преступничков, неплохо, неплохо, думаю, сойдет. В общем, очень напоминает бутылки из отводки и настройки Граф Лидов, ролик на... Граф Ленов Вот здесь вот и в описании Так что Здесь вот такая рифленая Надпись экспорт с двух сторон Розовый Прозрачненький Очень хотелось бы видеть сайт Но сайта нет Сайт не указан поэтому мы пробуем Идти по Гуглу по поиску О алкогольная компания Да как она, Алкогольная производственная компания официального сайта почему-то не имеет, но зато по названию мы переходим на довольно-таки неплохой сайт, всем рекомендую посещайте spbwimstyle.ru, в нем есть информация о разных напитках и в частности мы нашли информацию и о производителе и об этой бутылочке. На сайте winstyle.ru Немножечко я оттуда сделал пометочек. Вы переходите, сайт укажу в описании. О многих напитках он всякое расскажет. Итак, на нем узнали, на нем узнали что все-таки производится ЛВЗ Альфа-Люкс, который находится в городе Чердак-Соли Ульяновской области. Данный ЛВЗ создан в позапрошлом аж веке. И дальше немножко всякой вводной информации, такой общей, как всегда, о том, что высококачественное сырье, спирт только mm -hmm. люкс, это кстати немаловажно. Хорошо, что не экстру спирт не рекомендую. Усиление настроения придает, говорит сайт, но об этом мы узнаем чуть позже. Досмотрите ролик до конца и вы поймете, как все изменится и.. Пробуйте алкоголь, Ну, вы же сами же знаете, уже который ролик на канале, да и сами вы употребляете настроение, конечно, усиляется и усиляется аппетит. Приступим? Ты вообще нормальный? Ты бы еще до завтра молчал. Первое впечатление по запаху, конечно же, идет можевеловый запашочек. Есть, есть ароматный запах. Это вот такие неплохо Ой, собственно цвет как я понимаю именно от камуазина ну, давайте теперь раскроем дальнейшую интригу именно этот джин я приобретал в магазине верный очень хотелось бы чтобы спонсором какого-нибудь моего ролика стал магазин верный но в данном случае есть такая прекрасная возможность у вас вот на эту вот карту сбербанка давайте ка ребятки Задонатите денег на развитие канала А то вы что это вы смотреть смотрите А помочь развитию не можете А вот магазин верный Тоже не хочет нам помогать Но Так сложилось, что именно у них За 339 рублей Я приобрел эту бутылку джина Там же у них я нашел Бюджетный Как мне кажется Тоник Чилл аут натуральным соком груша ты что идет? и грейпфрут и господа эти два напитка были по акции по 69 без акции они по 83 объем сколько тут, литр 25 а всеми нами любимые стандартные классические для коктейлей в наше тяжелое время сейчас за 0,9 стоит 135 рублей ну и его нахрен попробуем заодно и на них Сделаем расширенный обзор. Давайте, ребята, задонатьте на карту, а я начну, пожалуй, из жижи. Жижа довольно интересная. Ну и перед тем, как э, заголотнуть один из этих напитков, э, дешевые тоники, относительно дешевые, давайте-ка посмотрим. Что говорят? Напиток безалкогольный, сильно газированный, chill-out, procedure, chill-out, виноград, виноград, пиздец, батька, как ужас в ночной Историю болезни! А, вот. Да этот парень, пиздец, какой тупой! Вода, сахар, концентрированный сок белого винограда, регулятор, числотность и лимонная кислота, ремодизатор, натуральные красители, сахар, натуральный р4, консервант, гинзонат натиля допускается, сахар натурального происхождения, там капля допускается, пища везде допускается. Употреблять охлажденный, слегка подержал в холодильнике. Попробуем виноград. Каждый ему будет рад. Ах, этот чёртов левмоблед. Ух ты, блин, прям какое то винишко напоминает, Интересненькое. среднегазированный. прям реально белое, белое какой-то вот такое из дешевых, но не очень, так чуть-чуть между. Не знаю. 500 рублей вот именно вот такое вино почему-то напоминает очень интересный тоник ну а с этим что? напиток безалкогольный, среднегазированный, chillout, грейпфрут, вода, сахар, регулятор, кислотность лимонная, все то же самое, все то же самое, гутамарина, фиадина, глицерина, смольный кислот, давайте-ка попробуем грейпфрут розовенький а вот это больше похоже на тоник. Ну, и что ж, тем, собственно, как перейдем к напитку. Ну, думаю, самое время. Начать писать в комментариях. Ролик начинается с такой-то минуты. Ну давайте-ка теперь -ка я пробуем наш э, English Park джин розовый. Первую столбочку, как всегда, по традиции, без э, всяких закусок. Бледно-розовый. Явно, надеюсь, не марганцовки разбавлено. Ты. Ну что ж, а пока мысли формулируются, обязательно стоит э, поделиться важной информацией. Если кто не помнит, если кто не видел, то вот он вот здесь и в описании ролик на... Предыдущий обозренный мной джинг вечер. Был такой джин вечер. Тот я покупал в пятерке. Два вида в одном видосе. Обязательно посмотрите. Этот уже измерного. посмотрим Может быть, в следующем на очереди будет какая-то другая сеть отличная закуска. Это к джину. Это копченая, вяленая, рыба, мясо. Вот это вот было бы прекрасно, но к сожалению у меня есть. Из, есть морепродукты, морепродукты. Вот такой вот морской коктейль. Креветочка, осминок, кальмарчик, немножко миди, это все в рассоле. Это тоже очень хорошо сойдет. Очень хорошо на закусочку джину джиму из были фрукты. Но не цитрусовые, а вот яблочко, зелененькое, молодильное. Самое оно, морепродукты и... Яблоки. Вот это то, что надо. Первый платочек где-то уже увлекся, немножко подогоял организм. Давайте теперь подробно поговорим обо всех ощущениях. Никакого, кстати, глушителя нету. Вот это все-таки джинны, это все-таки... Алкогольная производственная компания, которая не имеет сайта, и это уже немножко накаляет. Ой, давайте под яблочко, глоточек. Жахнем. Ну да, можжевеловый запах присутствует. Здесь спирты можжевеловые. Четкий, четкий спирт люкс ощущается. Действительно, мне кажется, это не самый люксовый люкс. В общем... 339 рублей, как вы помните, уже бутылочка, это стоит эм, ощущение, пока начинает только формироваться, пока что чувствую и кардамон, и нотки цедры, и но спирт действительно резкий, резкий запах, вот, э, ну, резкое ощущение алкоголя. А под продукты у а нас соли даже довольно таки как-то и полегче, а он... неплохо Но... Заебись! четко. Давайте-ка по попробуем это с лимонадом Чилл он же биттер грейпфрут с натуральным соком, меньше сахара Может быть а оно как-то так и зайдет. В целом пока что это все, ну вот, блядь, реально хуй рыли И парк, блядь, ёпт, заценим Сболтать-то не смешивать, как учил Грейнс Бонд. Водку с Мартин. Сболтать и не смешивать. Запах э, дрейпфрута напоминает вот эти все джины из баночек. все моих детстве. Молодости и юности употребляли. Ну что ж, посмотрим. Ну, бахнем по стаканчику. Очень ароматный э, челаут. Э, гораздо более дешевый, чем Швец. Как-то э, успокаивает, перебивает. Очень резкий запах спирта именно спирта, что мажовеловый спирт, что спирт люкс. Вот это все очень эту срань под состоянием коктейля с грейпфрутовым еще какое-то имеет место быть. Теперь давайте еще разок. Также попробуем с виноградным челаутом. Попробуем блять, он реально винищем каким-то дает блять, сейчас еще больше, прям вот, то есть, если до этого было ощущение по запаху этого винограда, типа ценник вина 300-500-600 рублей, то теперь, блядь, планка снизилась, пиздец, монастырская изба, ёпта, Блять, порожня конченная, ну вот, я с этим, с этим, блядь, лимонадом, тоником, хувником, блядь, вообще не рекомендую. Собственно, время окончательного итога. Наконец-то. У нас всегда есть в голове э, с чем сравнивать. Мы помним наш идеальный, но пиздецкий, как дорогой по нашим нынешним временам, санкционам и все такое. Джин Бефитер. Лоном с джин. Тоже довольно-таки неплохая тема. Но мы сейчас берем дешевые аналоги и рассматриваем их, потому что времена тяжелые, времена санкционные и мы пытаемся разобраться. Короче, вот этому English Park от российского производителя полный неуд. Даже по сравнению с тем, который я брал в пятерке Джин Глетчер. Это полная фуфлыжня, отвратительная херня. Лимонады из Верного тоже попали в обзор и им тоже досталось Вот этот, который э -э -э, виноградный, полная дрянь, полная фигня Пахнет каким-то вонючим вином и на что-то такое ассоциируется Вот этот Грифутовый еще как-то имеет какое-то место быть И куда-то что-то, но как бы типа тоники, ну вообще как бы не заходит Ребят, ну короче... Подписывайтесь на канал, у нас скоро будет еще один джин на обзоре, и мы попробуем понять, вообще, как это все работает, дешевые джинны. Я делаю этот джин специально для вас. Ну давай поплачь еще! Мое мнение может быть субъективно, а может быть абсолютно верно. Поэтому в очередной раз говорю подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, смотрите другие ролики с канала. Вы 哎。Hey.